Доброго дня времени, вас приветствует Трейдобанк и сегодня у нас будет тема, поговорим о новом вирусе, что думает об этом Банк система до этого был у нас тоже серьезный вирус под названием куриный атаковал свое время Потом нас посетил свинина, свининный вирус. И сейчас нас атакует коронавирус. И интересно, это коронавирус или первое господство умалчивает всю правду о том, что происходит на данный момент в мире? Ну что коронавирус, а если изменить, будет корова вирус. Рассмотрим эти варианты по заболеванию и что происходило в последнее время. Просто-напросто просмотрим молочную продукцию и употребление. В первую очередь у нас попадает Китай, которая идет на душу населения 36,9 килограмм молока употребления. Поэтому такое количество большое было переболевшее в этот кезонный период. В Италии фермера сливает молоко тоже большое количество молока и поэтому такая большая вспышка идет болезни от употребления этого продукта. Потом крупнейший производитель молочной продукции США объявил себе банкротом. Это не связано с тем, что вирус убивает зараженные коровы. Компания потеряла на этом большую прибыль, уничтожая скотину. Поэтому мне что там еще умалчивается. Потому что Елена Зеленская хочет вернуть молоко в украинские школы. А тут опаньки, завод Порошенко оказался крупнейшим экспортом молока. И как все это замешано, и кто знает об этом больше. Потому что импорт молока в России достиг пятилетнего максимума. Поэтому неизвестно, что на данный момент происходит, умалчивая мирового способа, чем занимается. Это у нас коронавирус или все-таки коровый вирус. Так что желаю вам не болеть в наше время и поменьше пить молока, говядины, мало ли, что ждет нас впереди.